Это зверь. Он выполняет для Калита работу на островах. Но недавно он ее кинул. Это его яхта. Калита поручила мне проделать в ней дыру. Хочет проучить его и работать дальше. Она наняла его как угонщика? Ей пришлось. Она хочет перегнать в Европу 20-30 машин. Им нужна рабочая сила. Чей это заказ? Узнаем, если не будем им мешать. Сделку организует Калита. Нет, для Саус-Бич заказ слишком крупный. У них нет нужных контактов. Они работают с посредником. Соломон Кейн. Гангстер. Его смерти хотят очень многие. Не ступит и шагу без этого человека. Джерико. Помощник и телохранитель Кейна. Амбициозный, расчетливый, бесконечно преданный хозяин. До сегодняшнего дня. Забери взрывчатку и замениру яхту. Если возьмешь лодку с яхты, парни-зверя примут тебя за своего. Yeah. Uh -huh.